Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 М. Будь в центре событий. Итак, уважаемые дамы и господа, в эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я, его ведущий Анатолий Червец, Участники, как всегда, все те, которые наберут наш номер телефона в студии 847-400-5200 и мы сможем с вами пообщаться. Мы также вещаем на волнах 1430 М, 99 ФМ. Вы нас можете видеть и слышать на нашей страничке в интернете radioNVC.com и на нашей страничке в Facebook RadioNVC, ну и, конечно, на нашем YouTube-канале радио nvc вот еще раз номер телефона в студии 847 400 5200 а, у нас а, сегодня не так много времени поэтому <coughs> не ждите не как говорится теряйте времени а, номер телефона в студии 400 5200 звоните будем общаться ну а пока а, я бы хотел начать вот с чего Uh, ну, у нас сегодня в мире, к сожалению, очень много всяких неприятных сообщений, неприятных новостей, неприятных происшествий, и мы уже как-то, к сожалению, начинаем к этому привыкать. Мы начинаем привыкать к тому, что, ну, вот, коронавирус, там, заболели, там, умерли и так далее, и, в общем, ну, не очень приятные новости, но... Вот именно сегодня у меня для вас есть, во-первых, приятная, а во-вторых, очень хорошая новость. А эта новость состоит в том, что сегодня день рождения двух а, очень интересных, замечательных, по, мой, по моему мнению, ребят. Это наши ведущие программы Политинформания, Эдуард и Гена, Геннадий Брумер. Вот у них сегодня день рождения, им сегодня на двоих ровно стольник. И учитывая, что это родные братья-двойнята, они празднуют сегодня свой 50-летний юбилей. Поэтому я думаю, что я выражу мнение не только нашей радиостанции, работников нашей станции, но и мнение всех радиослушателей нашей радиостанции, если я выражу свои наилучшие пожелания, поздравления с днем рождения Эдику и Гене, пожелаю им всего самого лучшего, самого наилучшего, здоровья, счастья, любви, уважения от людей, которые их окружают, и самое главное, Хочу им пожелать дальнейших творческих успехов, хочу им пожелать почаще и побольше нас радовать своими интересными передачами, потому что именно из их передач мы узнаем о том действительно правдивом, что происходит сегодня в России и на пространстве бывшего Советского Союза. Поэтому, ребята, Ген, Эдик, с огромным удовольствием, с днем рождения! чтобы вы были здоровенькие. Самое главное. И берегите себя и своих близких от этой чумы, этого коронавируса проклятого. И я думаю, что все равно мы его победим. Так что с днем рождения, ребята. Ну, а теперь а, хотел бы продолжить тем, что <coughs> ну, я думаю, что сегодня о коронавирусе не говорит, наверное, действительно только самый ленивый. Вы все слышите всякие сообщения, новости из, наверное из каждого утюга и любых других электроприборов в вашем доме, поэтому именно сегодня я бы хотел начать или продолжить свою программу тем, что ну, вот у нас есть звонок, давайте ответим на звонок, а потом вернемся. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, во-первых, спасибо за вашу передачу, мне хотелось бы задать даже не тему, а как-то вот может одно из направлений э, высказать свое мнение, так как у вас открытый микрофон. Пожалуйста. В любом э, преступлении или деянии всегда надо искать, кому это выгодно. Угу. Э, от этого вируса кто получает э, или от этой пандемии непосредственно выгоду? Это прежде всего э, мистер Байден и демократическая партия, которого сейчас шансы, я скажу так, наверное, процентов 90 стать президентом. Также огромную выгоду получают некоторые компании, включая Amazon. и лично мистер э, Безос, который богатейший человек в мире, станет сейчас еще богаче, их сток растет, когда все другие падают, и он непосредственный спонсор э, демократической партии, владелец газеты Вашингтон Пост, которая является рупором этой партии, э, может быть еще какие-то компании». Дальше. Получает выгоду очень большую в перспективе государства Украина, потому что если Байден станет президентом, это он будет обязан очень много Украины, которая не начала расследования против преступлений его и его сына на этой земле. Отсюда, я думаю, что каждый мыслящий человек может сделать выводы, откуда этот вирус пришел и как. Такое мое мнение. Понятно. Спасибо большое. Принято ваше мнение. А, ну, если... да. единственное, что я, конечно же, должен это прокомментировать. А, я не могу сказать, что я с вами не согласен. Почему? Потому что, опять же, это ваше мнение, вы имеете на него право. А кто, кому это выгодно? Ну, я вам скажу честно, а, конечно, если считать, кому это выгодно, это одно, если считать, от кого это пошло, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Почему? Потому что а, то, что этот вирус пошел из Китая, я не думаю, что с этим кто-то спорит или это кто-то оспаривает. Поэтому тут не нужно искать, откуда он пошел. Пошел он из Китая. У нас есть достаточно на сегодняшний день информации, для, которая доказывает именно этот факт. Теперь, кому это выгодно, о, это другой разговор. Как говорится, кому война, кому мать родна. Поэтому, Но я вам скажу такую вещь, не знаю ли вы со мной согласитесь. Вот Джо Байден, это, наверное, последний человек, который вообще думает о выгоде. Почему? Потому что я не думаю, что на сегодняшний день от Джо Байдена что-либо зависит. То есть мое, это лично, опять же, мое мнение, можете с ним соглашаться, можете нет, что сам по себе Джо Байден сидел бы себе у себя дома, держал бы ноги в, теплой миске, в, смысле, в миске с теплой водой и получал бы удовольствие от тех денег, которые он наворовал за время своего, своей каденции в Сенате. Это так. Теперь... А, то что его двигают И двигают его естественно Демократическая партия Это тоже как говорится Коню понятно Им а, меньше всего Нужен Байден как Президент Им нужен Байден как Своего рода таран Такой троянский конь За счет которого Они а, видят а, Возможность как то Прийти к власти и как-то поменять э, вещи в свою сторону. То есть, поэтому Джо Байдену есть корона, Ему бы несчастному хоть бы не заболеть. Потому что я думаю, что со всеми его другими проблемами это не в его выгоде, чтобы царствовал в мире коронавирус. Ну, а тем, кому это выгодно, естественно. Мы так можем это дело разбирать. По мелочам, по микрочастицам, это выгодно производителям туалетной бумаги, это выгодно производителям э, этого, э, как она называется по-русски, ну, этот крем, который, э, дисбактериальный крем, э, это выгодно э, всем тем, которые что-то производят в виде еды, продукции, в смысле я имею в виду бумажной продукции это естественно выгодно всем тем компаниям которые производят то а, что люди скупают а, в связи вот с этой паникой другой разговор кто создает эту панику кто создал панику того что нужно бежать и покупать туалетную бумагу кто создал панику того что у нас не будет хватать вот этого несчастного хэнсен и тайзера вот тут есть вопрос кому это выгодно действительно кто создал вот эту панику где с полок сметается абсолютно все включая сами полки Понимаете? поэтому то что здесь люди получают выгоду в том что в мире создался в мире произошла вот такая вот неприятность естественно есть люди которые получают или компании которые получают от этого выгоду но честно я не готов сказать например что э, украина занесла этот вирус в Китай в расчете на то что э, слишком много э, конспирологии во всей этой теории но то что люди воспользовались э, вот этим случаем для собственной выгоды, тут я с вами согласен без проблем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Насчет выгодности для компаний, которые производят. Если разобраться, это им вообще-то и невыгодно тоже. Потому что сейчас набирается будущий спрос. А угу. они должны, получается, сейчас заполнить и остановить производство. Потому что вы же не будете пользоваться больше, чем вы пользуетесь... на.. Если вы купили на полгода, значит, вы полгода не покупаете. Угу. А производство для чего делать будет? Они сейчас увеличат производство, чтобы заполнить полки, а потом можно разгонять людей э, на, на полугодовой неоплачиваемый отпуск. Кому это выгодно? Я вот это себе честно говорю. Не... Это выгодно только, знаете для того, чтобы ослабить нашу страну. Uh -huh. Только нашей страны, потому что это необоснованная паника. Да, да. И потому я думаю, что... Чтобы ослабить нашу страну, и больше я не вижу да, Я думаю, что выгодно это именно э, тем э, средствам массовой информации, которые раздувают эту панику. У них появилась в очередной раз тема, которой они держат, как говорится, глаза своих читателей, своих покупателей. Вы же знаете, с кем мы имеем дело. Да? Мы имеем дело с печатными органами ЦК КПК, коммунистической, да, так да. называемой, демократической социалистической, в отавровых, и нами. Да. Да, а, абсолютно. И, и их усилия. Да, сколько раз было, мы же говорили еще три месяца назад, что сколько из их них видных действий мы согласны на ресессию, на удар метеорита по Соединенным Штатам, только лишь бы избавиться от Трампа. Да, да, да, да. Миллионы людей будут обездолены, бизнесы разорены, все порваться и отстроить это будет тысяч, тяжелее, чем, чем разрушить. не душа не болит. Согласен, согласен, абсолютно. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. А, Толя, вы знаете что? А, я могу говорить, да? Да, конечно, пожалуйста. Да. Вы знаете что? Я думаю, что никому это не выгодно. Абсолютно никому. Потому что маркет настолько падает. Экономика рвется на, на части. Окей? И дай Бог, чтобы там выжил. А другое дело, выгодно только политикам, этим тварям низким, этой демок демократической партии, так называется дерма партия им mm -hmm. это выгодно потому что они никак не могли трампа убрать а теперь это самое сейчас этот вайрус это достаточно им чтобы они опять воняли орали кричали и путь до конца пока не будут выборы нам нужно выборы идти да. голосовать за да. трампа не важно как и что будет согласен обязательно да. вот спасибо большое спасибо да я с вами согласен что нам нужно э, отстаивать свои позиции но опять же вы понимаете вот почему я <coughs> то есть у меня свое мнение по поводу того что будет дальше что будет в отношении выборов почему потому что но ну, я не верю что есть то есть то что говорят средства массовой информации это одно э, они себя очень серьезно дискредитировали за вот те три года, которых они пытались Трампа сравнять с плинтусом. Поэтому не особенно их люди и слушают. Да, создается такое настроение очень печальное, но тем не менее люди прекрасно понимают только одно: что в том, что появился этот вирус, Трампа вины в этом нет. Другой разговор, все очень внимательно и пристально смотрят на то, и обращают внимание на то, как Трамп пытается из этого положения выйти. И вот тут а, он действительно пока что на высоте. При том, что как бы средства массовой информации не задавали абсолютно идиотские вопросы, давайте я отвечу на телефон, потому что не хочу заставлять ждать. Добрый день, вы в эфире. еще раз. Да. Я хотел еще одну вещь прокомментировать Пожалуйста. с точку точки зрения. Наши праймериз я хотел прокомментировать, обратили внимание, что рекомендованный э, нашей э, той самой ЦК э, прошел. 40%. Да. На, на, э, женщина, которую мы с вами она вторая да. с 22%. Да. Но там еще два кандидата. Как спойлеры Они тоже себя э, представляли как тр, про Трамп угу. и все хорошее. Но, к сожалению, в нашем миллионе уставе, что ли, так сказать, это, уставе, сули, так сказать нашей британской э, э, партии не предусмотрена ранов элекшн. Mm -hmm. да Если, я не знаю, может быть я не прав, может, это может быть, нет. Это нет, правило. нет, не предусмотрено, поэтому да. вы правы. Так вот, да. который... Реинкарнация печально известного Кирка. Да. Но я вам скажу больше, меня имею. меня волнуют две, два персонажа в этом всем деле. Это и Oberweiss, и Керн. Почему? Потому что и один, и второй это абсолютные нэвер-трамперы, которые даже этого не это скрывают. Это демократ-лайф. Да? Я смотрел. Захтирка я помню, что когда он еще был репрезентатив, эм, да. он был один из четырех. Один из четырех только республиканцев, uh -huh. проголосовавших за кап-н-трейд. Э, да. Помните? Да, конечно. То есть, он был всегда фальшивый, вот да, гвоздь. Да, да. Когда я у него на встрече спросил, почему то обголосовали, ах, я не разобрался. Это бывший офицер разведки, говорит, не разобрался. Когда говорится, бежит, мне на строк бы одному нечего. Это точно. Сто процентов. И, И поэтому я вот, внимание. я не особенно радуюсь честно по этому поводу, то, что они, даже если они выйдут, ну, как республика... Мы республик... за Корина. Ну, я имею в виду в том, что даже если Керн победит, допустим, и Аббревайз победят и станут нашими представителями э, из наших округов. Я честно боюсь, что это будет еще один флейк. Еще один Кирк и Ромни. Ну, Мы Кирк, Ромни, говорить. Флейк, да, ну, вот такой. Я такое впечатление, кстати, что наша Иллинойская республиканская партия, вообще-то филиал демократической, не купленный ими. Где-то так, вот, потому что, посмотрите, это что... Это был скандал, когда ведущий советник Раунера был уличен в том, что он давал донейшен исключительно демократическим кандидатом. Да, ну а вы посмотрите на сами действия Раунера. Так что да, тут... Совершенно верно. Да. То есть, я считаю, что это все смешная подстава. Что они просто это как засланные казачки, так что ли? Ну, <связывая> это получается типа Навального в России, да. То есть вот он, как бы <связывая> в оппозиции, <связывая> да. да. Ну вот так, да, да. Спасибо большое. А, к сожалению. К сожалению, у нас с Волиной а, даже те, которые избираются от а, Республиканской партии. Скорее всего, это люди, которые действительно, ну, большой поддержки. Причем, самое интересное, что если кто-то из вас слышал интервью Джинни Айвз, которая якобы является все-таки представителем республиканцев, и ее так проталкивают, вот она, она, она. Но интересно получилось, что она, когда ей задали вопрос в интервью, ну хорошо, вот как вы считаете, вы будете голосовать в поддержку Трампа, вы будете ему такой подпоры и так далее. Скажу, она даже не пообещала этого. Если другие как-то кричат, я буду работать с Трампом, а потом уже иди знаю, будет, не будет, это бабка на гадала, то Джинни Айвз, просто те, которые считают, что вот наконец-то у нас появилась республиканка а, небольшая она республиканка то есть она может быть и республиканка но у нее взгляды абсолютно вот как только что сказал радиослушатель демократ лайк -like. вот такая она интересная женщина которая не особенно рвется в противоабортов и так далее то есть она вот такая очень-очень умеренная скорее, демократ, чем э, консервативный, хотя она себя называет консервативной республиканкой, но вряд ли я в это верю. Э, давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну то, что вирус существует и откуда он пришел, действительно это данность, и тут и рассуждать нечего. Но то, что этим пользуется и не просто пользуется, а организовывают кое-что, то, на, на мой взгляд, это тоже данность. Потому что если посмотреть, кому выгоден вот, падение этого рынка, выгодно это для а, хеджфандов, для Сороса, для Стера и для всех остальных. Поэтому в свое время, кстати сказать, Сорос обрушил рынок в Англии и поставил, можно сказать, Англию на колени, обрушив там этот паунд. Да. То же самое сейчас делается. У кого огромные деньги, тот очень хорошо наживется на падении вот этого рынка. Конечно. А вот эти вот хедж-фанды, там у них а, инвесторы этих хедж только те, которые имеют три миллиона или больше, даже не миллион, а 3 миллиона или больше. Дип-стейт и все остальные, они вот те самые есть миллионеры, которые там ну и, да. получают вот эти вот выгоды. Ну, как а иначе, большой? зачем им руки морать? Даже нет смысла. Конечно, это в основном люди с очень большими деньгами, которые вкладывают, которые закупают огромные. Блоки э, инвестиций. И, ну, это понятно. Ну, посмотрим. Спасибо, да, Мария. Но вообще разрушает нашу страну, конечно, только демо демократы. Да, спасибо большое. Итак, дорогие друзья, давайте я быстренько прервусь на рекламную паузу, потом вернемся и обязательно продолжим. Оставайтесь с нами. Итак, мы возвращаемся в непредкорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. Спасибо за то, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете. Ну и э, я продолжаю. А хочу я продолжить э, именно тем, что сегодня очень внимательно слушал пресс-конференцию э, нашего президента и его командой по борьбе с коронавирусом. В принципе, я Слушаю эти а, пресс-конференции обязательно каждый день. Почему? Потому что очень ча очень много, а, если честно, хороших новостей а, в том, а, что, о чем говорят, а, говорит эта команда, о чем говорит президент. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела бы поделиться Териной из Атланты. Хотела бы поделиться вот, информацией, которая пришла. Китая. Да. Оказывается, один из китайских врачей из Охань. Он как бы сбежал и вот дал анонимное интервью японскому агентству Киода news угу. И он говорит, что, оказывается, китайские власти как раз скрывают настоящую статистику. И что у них там не так все хорошо, как они рапортуют. И говорит, что вот председатель Си, когда посещал приезжал в Ухань на прошлой неделе, то uh -huh. из карантина вы, выпустили очень много людей больных, но э, как бы говорили, что они здоровы. И вот эти вот люди, несмотря на то, что у них были явные симптомы пневмонии, они просто вышли, так сказать, в народ. Uh -huh. вот. И там все делается, как в любом тоталитарном государстве, все делается для того, чтобы показать, как у них все хорошо под контролем и как они хорошо справляются с этой эпидемией. И как бы верить в эти все цифры абсолютно нельзя оказывается. Конечно. Так что, то, что там идет на спад, а, вот эта вот эпидемия, это еще как бы бабушка мадовая сказала. Никто не знает, что там на самом деле. Да, Да, до тех пор, пока они не позволят а, представителям Всемирной организации здравоохранения, пока они не позволят представителям нашего CDC а, действительно въехать в страну и разобраться в том, что там происходит. Конечно же, ни одному слову, слову их верить нельзя. Так что, да, да. Спасибо вам большое, <плодисменты> Ирочка. Спасибо. Вот, <плодисменты> я с этим абсолютно согласен, я не собираюсь, как говорится, отбирать хлеб у э, Эдуарда и Гены в отношении России, но в, просто так короткий комментарий, а, точно так же, как нельзя верить российским властям а, о том, что у них там на всю Россию там, 142 а, случая, и а, с, так интересно, я вот сегодня слушал новости, кстати, ну, те, которые слушали начало нашего эфира сегодня в 12 часов, тоже могли услышать эти новости, где значит, власти России решили, что человек, который умер во время вот этого коронавируса, не считать этого человека, умершим от коронавируса, тем самым он в России продолжается счет, как говорится 142,0, то есть 142 заболевших, ноль умерших, хотя человек а вдруг ни с того, ни с сего был одним из которых попал под воздействие коронавируса, и да, он умер от отрыва тромба. Но точно так же люди, которые умирают, нет такого понятия умереть от коронавируса. Люди умирают от какой-то проблемы, будь то пневмония будь то а, там, высокое давление которое было а, причиной смерти но тем не менее было создано симптомами коронавируса и так далее то есть а, да да тоталитарный режим а, в принципе конечно же никогда в жизни не признается в том что у них что-то не так. На то это и есть тоталитарный режим. Ну, а остальное, я думаю, нам сегодня расскажет Гена и Эдик в том, что там происходит в России. Вот. А мы, верно, возвращаемся к тому, что происходит у нас здесь дома в Америке. И должен вам сказать, что, опять же, вот вам элементарный показатель отношения, наверное, разных деятелей правительственных по отношению, по отношению к своим гражданам. Ну вот опять же мы берем губернатора Комо, который каждый день держит пресс-конференцию. Причем эту пресс-конференцию транслирует практически по всем каналам где он, у него действительно там просто патовая ситуация в Нью-Йорке, и жители Нью-Йорка, наших радиослушателей, я просто умоляю, ребята, пожалуйста, придерживайтесь тех советов, которые вам дают врачи, которые вам дают ваши власти, города Нью-Йорк, штата Нью-Йорк и так далее. Ну, придерживайтесь всего этого, потому что... Ну, мы очень не хотели бы, чтобы вы болели, чтобы вы подвергали свое здоровье опасности, поэтому, пожалуйста, придерживайтесь этому делу. И мы, я больше чем уверен, как в свое время сказал, говорили во времена Иосифа Сталина, покойного, наше дело правое, мы победим, победа будет за нами. Вот. А, так вот, тем не менее губернатор Эндрю Кома, которого я абсолютно не уважаю за все то, что он натворил в свое время по отношению к штату Нью-Йорк. Но, тем не менее, это человек, который сегодня выступает, который отчитывается, который советует, который дает людям понять и знать, что там происходит, и, видите, вот как следствие, он Его тесной работы с президентом Трампом, где он каждый раз, каждая пресс-конференция, он благодарит, благодарит президента Трампа за его участие, за его помощь, за его быстрое, быстрое реагирование. И вот в противовес этому Эндрю Кому я привожу нашего губернатора Прицкера вместе с нашим сенатором Дербином и вместе с нашей второй сенатором э, Тэмми Дагворд. Вообще ни от кого ни одного слова, ни одного писка, ни одного визга, как будто их вообще не существует. Мало этого, ну, давайте примем звонок. Добрый, добрый день, добрый. вы в эфире. Алло? Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Это, это, это, я могу говорить сейчас? Да, да, да, вы видите, просто приглушите радио, и вы будете... Да, да, хорошо. Угу. Я хотела сказать немножко значит, о том, во-первых, что люди не понимают... Почему это так страшно и почему надо готовиться к этому? Потому что когда вот этот подскок, вот такой резкий наверх и, и болеют одновременно все и мало становится места, сколько бы не было приготовлено больниц там, коек и так далее и так далее. И вот когда сравниваешь, э, сравниваешь, как в разных странах к этому относятся. Видно сразу, вот, например, на Таниягу он задействовал даже, по-моему, эти гостиницы, койки уже приготовлены понимаете? Все надо использовать, и люди не очень понимают, что вот то, что сейчас, оно идет в пик, я живу в Вирджинии, алло. Вот, это первое, что я хотела сказать. И, и очень правильно говорят люди, которые говорят молодежи, что вы должны, э, так сказать, быть дома или должны, мало ли, чем можно полезно. Можно, например, заниматься, как, как у Гайдара, приносить продукты, например, пожилым людям. Вот он, он, он, я не знаю, у нас в жизни, по-моему, нет пока еще этого. Но не важно. <связывая> И тем самым, что они сидят дома, даже хотя бы, они оберегают своих ну, пожилых, предположим, пап, мам, тети, дедушек, бабушек. <связывая> <связывая> это, <связывая> это первое, что я хотел сказать. Второе, о Трампе. Я вообще не знаю, что, Трампу было столько уже послано испытаний за эти три года. А тут просто как будто бы, ну не то, что все на смарку, но, конечно, вся экономика летит и много чего летит, то, то чего он добился. И поэтому недюжиная сила у него, конечно, что он это все вообще выдерживает. Поэтому, конечно, когда человек работает, столько у него есть и ошибок много, это ясно. Моя дочка демократическая, она, например, говорит, вот он вот это, вот это не сделал, вот, вот объясняли люди, что придет такая проблема и что это будет, предсказывали. Я говорю, ну все что-то ну, происходит первый раз. <связывая> <связывая> <связывая> и, и, и все не, не, не, невозможно. Но она говорит, ну, например, вот сейчас, почему там, я не знаю, военными самолетами, кораблями, не знаю чем не доставили э, маски и вот эти вентиляторы, э, там, ну хотя бы маски. Вот я хожу на процедуры каждый день сейчас, все э, э, сестры сначала они были в каких-то настоящих масках, которые они носили целый день, хотя их надо менять, а сейчас они в таких же простых, как и я. А моя дочка сегодня была на собрании в школе, забирала, ну, там дают займашние задания, учебники детям и так далее. Вот она, говорит, она была одна из огромного актового зала, которая была в маске. Нью-Йорк. А вы не задали вопрос она защищала людей от себя или она защищалась сама от людей, одевая маску? Ну, понимаете как? Говорят, что это только защищает такая простая, тем более маска, защищает только э, людей от тебя. Но это не совсем так. Угу. Все-таки все, кто прошел э, вот этот пик страшный, как в Италии, в Китае, эти люди все уже теперь не считают, что э, не надо одевать вообще маски. Надо mm -hmm. все равно одевать маски, перчатки, вот эти очки, которые со всех сторон закрыты. Это не, не, не сумасшествие, это не, не паника, это совсем наоборот. Mm -hmm. Я Понятно. вчера была первый раз за, за последнюю неделю в, в магазине, в Safeway у нас, ну, огромный. Он пустой практически, Uh -huh. А неделю назад я была, было, ну как все нормально. То есть у нас все было вроде известно, но это же нарастает э, среди народа uh -huh. э, понимание. И сейчас это, конечно, на, магазин почти пустой Думаю, это правда было в три часа дня. Ну, Ничего, может быть по-другому. И полки, не сказать, что пустые, но сахара я не нашла, риса я не нашла. Ну рис я нашла там в каком-то другом виде Маленькие такие штучки Но такой нормальный рис я не нашла Но неважно. Все говорят, что продукты будут и есть И это просто паника Это понятно Но Трампа мне бесконечно Не то, что мне жалко Но я горжусь им И я прощаю Естественно, я понимаю, что есть недостатки В организации Как это так было не организовать э, м -м, Даже для медперсонала Маски Это сумасшествие же Окей, okay, спасибо, Леночка, спасибо, спасибо большое а, Ну, я просто не хочу слишком много времени на это тратить Но у меня а, есть два вопроса для вашей дочки И я вряд ли, то есть я сомневаюсь, что она сможет на эти вопросы ответить Вопрос номер один а, Вот представьте, попросите вашу дочку представить себе такую вещь Вот она всегда кушает или ест или употребляет, как хотите, картофель да? И вот она э, накупила картофель, который она знает и должен хватить на неделю при том употреблении, которое происходит в ее семье. И вдруг сегодня, внезапно, позвонила ей подружка и сказала, у меня сгорел дом, мне негде жить, можно я с семьей приеду к тебе? И вот эта подружка приехала к вашей дочке домой, и всю, все те запасы картофеля, которые ваша дочь приготовила на неделю, были съедены за один день. Представляете, вот подружка вашей дочери бы вменила ей в вину тот факт, что дочь не подготовилась к приему гостей, и что у нее не было достаточно запасов картофеля в доме. Вот это первый вопрос. Просто... Приведите ей в пример вот такой сценарий. И второй сценарий, вопрос, приведите ей такой. Когда э, в Америке оказалось, что у нас есть э, вирус э, свиного гриппа, а потом птичьего гриппа, почему-то э, Обама, которого тут все боготворят и носят на руках, до тех пор, пока он слова не сказал, он не палец о палец не ударил до тех пор, пока в Америке уже не было зараженных около 100 тысяч. Вопрос: почему? Вот задайте ей таких два вопроса, и я вряд ли, я сомневаюсь, что она сможет на них толково что-то вразумительно ответить. Это будет, скорее всего, ответ того: ну тоже, что вы мне там приводите в пример. Ну, вот такого типа. Добрый день в эфире. Здравствуйте, а я почти имею ответ. Я вчера ехала домой и слушала Левина. Да-да. Оказывается, в нашей стране с 60-х годов наши дорогие демократы и республиканцы, то есть Конгресс и Сенат, сделал программу, по которой <с> уменьшали кое то места в больницах. Но... Дело в том, что каждый штат подписывался добровольно под эту программу. Mm -hmm. И она продолжалась и в 80-х годах, и она продолжалась, это э, штаты Риасайн, 36 штатов подписалось. По-моему, на сегодняшний день только один штат не подписан на эту программу. Mm -hmm. Они реасайн штаты, э, штаты. Каждый штат отдельно. Ариэссайн на эту программу и в 90-х, и в начале двухтысячных, и в 2010-х годах. Вот поэтому. А сейчас все кричат на Трампа, что у нас нет э, больницы. Не хватает а койко-мест. Э, да. С расчета на 100 тысяч человек э, в 90-х годах было рассчитано 300 койко-мест. Mm. В некоторых штатах на полмиллиона 200 койко-мест. Mm -hmm. В разных штатах по-разному. Да, откуда сейчас у нас больницы будут иметь и, соответственно, к этим ой, к местам эти, вот эти все аппараты, которые сейчас надо им, чтобы легкие дышали, mm -hmm. вот эти все маски, соответственно, у нас все лимитировалось? Да. Спасибо большое. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мила. Я... Вот мы сейчас говорили о том, что обама сделала, или там не сделала, наоборот. уже вчера получила имейл Называется «Комперисум». Uh -huh. Я проверила, я не поверила сразу этим цифрам, но я проверила чек-факт, и, и это оказалось правдой. Значит, со слюным гриппом было 60, там, с чем-то миллионов э, зараженных. И более 200 тысяч смертей. Uh -huh. И люди ну, молчали. Конечно. Конечно. А вот и, иные цифры, вот теперешние цифры по коронавирусу, который даже просто не сравним uh -huh. с тем, что было. Но медия молчала тогда и сейчас просто разрывается от ненависти. Абсолютно. Да. Вот. Спасибо да. большое, Спасибо за ваш звонок. Да. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. И опять я хотела вас просто поправить. Моя дочка тоже за демократов. И mm. когда, когда вот этот вопрос, информация прошла о том, что Обама Uh, чрезвычайно там emergency situation в нашей стране объявил после того, как тысяч человек умерла это неправда. Mm -hmm. Вернее, я скажу так, это, это не совсем правда, потому что Обама, так же, как и uh, Трамп, два раза объявляли uh, ситуацию вот эту вот в стране. То есть Обама объявил сразу же какого-то 14 12 апреля 2009 года вот но тогда еще никто не умер а угу. второй раз он объявил когда да, тысяча человек умерло, угу. и это было уже в октябре а, она, а вопрос года. можно вопрос задать что обама сделал между тем вот и все спасибо большое спасибо просто честно нет времени я бы с удовольствием с вами еще поговорил но я говорю все, все то, о чем я говорю, это э, то, что действительно в этом вот в том, что произошло сегодня, я имею в виду вот с коронавирусом, действительно никто не виноват. Вопрос только стоит в том, что будет сделано, что делается сейчас, что будет, то есть то, как с этим будут бороться. Сказать о том, правильно Трамп с этим борется или нет на сегодняшний день, сказать никто не может. Почему? Потому что фактически, а, ну после того, что мы узнали о существовании этого вируса, прошло ну, месяц с чем-то. И поэтому реакция сегодняшняя полностью отличается от той реакции, которая происходила месяц тому назад, только потому, что действительно с этим еще никто не сталкивался. Теперь, есть вещи, которых сегодня не хватает, но вы понимаете, точно так же, как это абсолютный абсурд говорить о том, что вот если бы я знал, я бы постелил соломку. Другой разговор, вот на сегодняшний день, допустим, медиа, средства массовой информации пытались посадить Трампа в лужу с тем, почему не хватает масок. И Трамп им объяснил, ребята, мы в январе заказали 35 миллионов масок. И они производятся, но это занимает, производство занимает время, вы не можете моргнуть глазом, и у вас вдруг на ладони появится 35 миллионов масок. Эти маски заказаны, они а в производстве. Да, занимает какое-то время. Почему? Потому что, ну, действительно, никто не предполагал, что будет такой спрос на маски. Поэтому, э, то есть, и Трампом это объяснил, и тем не менее, вы думаете, на них это подействовало? Конечно же нет. Когда есть своя программа, то ничего быть не может. И та программа, которая сегодня существует в СМИ, чтобы вы не сказали, вплоть до того, что сегодня один абсолютный дебил, вот честно, я я не представляю, как Трамп настолько спокойно к этому относится. Дебил один сегодня спросил: короче, дайте нам. А, конечный срок вот этой всей эпидемии, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни. Ну, Но скажите мне, это нормальный вопрос? Это какой-то... Это адекватный вопрос? Абсолютный дебил. Как можно задать вопрос, когда мы еще даже не знаем или мы нащупали дно? Как можно сегодня задавать вопрос о том, как долго это все продлится? Вот. Поэтому, ну... Ладно, Богим судьям, дорогие друзья, вы себя берегите, оставайтесь здоровыми, делайте все то, что вам советуют работники э, медицинской профессии, то, что от вас требуют наши правительства. Они действительно пока, ну на сегодняшний день, они уже знают, о чем они говорят. Э, спасибо всем огромное. Еще раз, будьте здоровы.